Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем разговаривать про бегонию пятнистую. Вот такой экземпляр мне достался из магазина, естественно, со скидкой. И причина скидки была в том, что растение уже долго находилось без ухода в продаже. Ей сначала уменьшилась стоимость, а далее еще 35% скидка была на кассе. Собственно, вот это бегония посаженная уже вот в такой вот Горшок мне обошлась в 4 евро. Это растение мне всегда очень нравилось, и на канале есть видео, где я пробовала укоренить один черенок. Это получилось у меня не очень, и как-то осталась вот непонятная магия этого растения, не раскрыта мной. Почему мне нравится бегония Это, Во-первых, посмотрите, какой у нее невероятно красивый узор на листьях. Таких растений в природе очень мало. И даже сейчас на память не приходят другие варианты. В общем-то, наверняка они есть, но... Растений в крапинку мало. Есть декоративно-лиственные с шикарными там, фиолетовыми листьями, листьями в полоску, листьями в толстую полоску, в тонкую полоску. Но растения в крапинку, кажется, как будто здесь поработали дизайнеры и добавили вот такое вот видение. Посмотрите, эти крапинки, они как будто даже симметричны. Но на самом-то деле нет. Говорят, они почти симметричны. Листья вот такой вот интересной вытянутой формы виндолевидной, с обратной стороны они вот такого багряного винного, полупрозрачного винного цвета. Растение, на самом деле, мне, во-первых, и нравится, нравится, как оно смотрится вместе с другими растениями рядом, цветущими, либо вот декоративно-лиственными, за счет вот... Этого паттерна, этих кружочков, ну, оно действительно очень контрастно и ярко и выразительно смотрится в интерьере. Поэтому я всем рекомендую, кто в поисках чего-то оригинального, на мой взгляд, это весьма оригинально смотрится. Оно мне нравилось, поэтому я в магазине обратила внимание: во-вторых, мне было очень жалко оставлять его. Конечно, у него там остались в продаже еще и друзья, может быть, и целая семья. Хотелось хотя бы кому-то помочь. Оно, наверное, вы. Выглядело примерно так же, не могу сказать, что... Хотя нет, наверное, все-таки хуже, но э, тот уход, который э, у меня получается ему обеспечивать, э, на мой взгляд, как-то не способствует тому, что растение прям уж очень быстро восстанавливается. Из чего я делаю вывод, что процесс у этот не очень-то быстрый. И нужно или время, или правильный сезон. А как известно, сейчас у нас сезон осень-зима наступает. Это по весне растения больше обновляются, обрастают листвой. Ну, конечно, с эстетической точки зрения меня вот волнуют эти вот элементы. Их вот Конкретно в этом случае их можно аккуратно снять чтобы даже не было лишнего мусора, но если присмотреться, здесь буквально каждый лист немножко искажен, требует или восстановления, либо ухода, либо удаления полностью. Назвать это таким шикарным растением продажного вида, к сожалению, нельзя, и я бы очень хотела довести его до состояния именно такого. Я хочу восстановить эту бегонию максимально, насколько это возможно. И, друзья, если у вас есть э, какие-то подсказки, лайфхаки, что можно делать конкретно с бегониями, я буду очень-очень признательна, если вы поделитесь в комментариях своими находками. С бегониями есть свои нюансы, например, нежелательно, не рекомендуется листья опырскивать, не стоит выносить растения, например, на балкон, там подышать, либо, когда идет дождь, многие так поступают, чтобы вот растение напиталось мягкой водой, нежелательно, потому что даже такой перепад температуры растение плохо воспринимает. А вообще, вот разновидность пятнистой бегонии есть два вида, и они очень слабо различимы. По сути, разница вот, вот в цвете этих пятнышек. Эти пятнышки могут быть как серебряные, так и более ярко-белые. Мне кажется, в мой случай это серебряные пятна. Но на самом деле это такие спорные моменты. Это можно обсуждать, оспаривать, и, наверное, только имея два разных вида, если поставить их рядом, только тогда можно, ну, наверняка, сказать, эти пятна серебряные или белые. Ну вот, по моему субъективному ощущению, это серебряные пятна. И второе название макулата, и вот разновидности макулаты есть две, белые и серебряные пятна. Вообще считается, что если вы заводите такое классное растение дома, то вы должны сразу подумать, где вы найдете для него очень много места, потому что это настоящий куст, и когда-нибудь он может достигнуть высоты целый метр. Это действительно раскидистое растение, и я взрослые экземпляры часто наблюдала в административных зданиях, таких как поликлиника, администрация города или там налоговая. Часто встречаются вот бегонии, именно пятнистые, прям действительно внушительных размеров, прям вот, которые требуют иногда и опоры, и какого-то специального, может быть, какой-то поддержки, потому что это реально огромные кусты. чтобы Растение развивалось так, как вам надо, как вы хотите, его э, вообще принято обрезать. Конечно же, надо это делать по весне, продумывать э, время, когда вы это делаете. и смотрите, какой у нас тут новый лист, все-таки отвечает бегония на мой уход. И смотрите, давайте сфокусируем камеру, смотрите, уже на молодом сочно-зеленом листе просматриваются пятна, красота. Давайте поговорим про уход за бегонией пятнистой. Это растение плохо реагирует на яркое освещение. но, ну, естественно, на палящие лучи солнца совершенно негативно. Яркое освещение нежелательно. Для бегонии, как и для очень многих комнатных растений, идеальным будет хороший рассеянный свет, либо полутень. Но здесь очень тонкая грань, если этот цвет будет там, слишком яркий, либо полутень будет на самом деле тенью, то это все повлияет на декоративные качества растения, листья начнут мельчать, возможно... Опять же, вот где-то растения начнет капризничать, подсыхать, выдавать какие-то такие моменты, которые отражаются далее на красоте этой листвы. Что касается температуры, да, то есть перепады температуры нежелательно. И самая минимальная температура, какую будет терпеть бегония, это 15 градусов. Опять же, если выдалось очень жаркое лето, не волнуйтесь, просто чуть-чуть продумайте, как вы будете поливать свое растение чаще, обильнее. И в целом рекомендуется не делать так, чтобы ком земляной был сухим, постоянно поливать его необходимо, только просох верхний слой, сразу можно поливать. Конечно, зимой рекомендовано сократить полив, для того, чтобы растение почувствовало разный режим, что вот сейчас другой сезон. Но, тем не менее, это не так, как бывает с другими растениями. Это растение у нас пересаживают, как правило, по весне, когда объем горшка уже заполнен корнями. И вот, чтобы была перспектива роста, меняют горшок на более крупный. Земля подойдет слабо конечно, не забывайте про дренаж. Знаете что, вот у меня такая мысль, что все-таки не совсем подходящие условия в моей квартире для бегонии связаны с тем, что не хватает ей влажности воздуха. И поэтому я попробую разместить ее рядом с другими тропическими растениями. Может быть, влага, которая попадает на их листья путем опырскивания, поможет бегонии вокруг себя иметь более увлажненное пространство. У меня сейчас нет увлажнителя, возможно, со временем он появится. Но пока, опять же, можно поставить даже банально стакан воды рядом, и это тоже будет уже определенным увеличением влажности. Расскажите, как ваши бегонии вообще переживают вот холодный сезон, отопительный сезон, Получается ли у вас сохранить вот всю декоративность этих прекрасных листьев?